Здравствуйте, посетители психушки. Добро пожаловать на наш канал. Если у вас есть дети, я уверен, что каждую вещь, которую вы делаете для них, вы делаете, заботясь об их интересах. Вы хотите, чтобы они были настолько здоровы и счастливы, насколько это возможно. Но воспитание детей – это, конечно, нелегкая работа. И как бы вы ни старались, иногда бывает трудно избежать ошибок. Несмотря на то, что многие родители знают своего малыша лучше всех, детские психологи изучают развитие детей на протяжении десятилетий и чаще всего соглашаются с тем, что некоторые методы воспитания могут нанести вред развитию ребенка. Итак, что же это такое? Вот несколько распространенных ошибок, которые совершают родители, которые могут нанести вред развитию их детей. Первое – записывать детей на слишком много занятий. Любящие родители часто хотят, чтобы их дети были умными, активными и талантливыми. Что может быть лучше для достижения этой цели, чем записать их на множество внеклассных занятий? Тренировки по футболу, уроки игры на гитаре, иностранный язык, уроки рисования. Эти занятия отлично подходят для физического, эмоционального и социального развития ребенка. Но проблема возникает, когда их становится слишком много. Постоянно перескакивая с одного урока на другой, при попытке найти баланс между школой и домашними заданиями, может негативно повлиять на привычку ребенка спать. Это также может негативно сказаться на их психическом здоровье, делая их склонными к депрессивным настроениям, и им становится трудно справляться со стрессом. Но как много – это слишком много. Ответ просторечный. Просто прислушайтесь к своим детям. Родители должны знать, насколько заняты и напряжены их дети. Выражают ли они им это или просто проявляют признаки. Кроме того, следуйте «золотой середине». Исследование, опубликованное в журнале Journal of Youth and Adolescence, говорится, что дети, которые занимаются лишь умеренным количеством активности, по сравнению с теми, кто имеет большее количество увлечений, имеют лучшие результаты в школе. Предоставляя детям достаточно времени для школы, хобби, игры и отдых, родители могут помочь им освоить навыки управления временем и избавить их от ненужных стрессов. Второе – не разрешать детям говорить «нет». Иногда кажется, что с того момента, как когда наш малыш начинает говорить, слово «нет» становится их самым заветным словом. Вопросы, начиная от «ты хотел съесть овощи», «да поделишься ли ты своими игрушками с сестрой» часто встречается громким и четким «нет». И чаще всего за этим ответом следует родительский гнев и разочарование. «Я твой родитель, ты не можешь мне отказать». Конечно, воспитание у детей уважения к своим родителям очень важно, но позволять им, более того, научить их как говорить «нет» может быть еще важнее. Если детям никогда не разрешать говорить «нет», они могут не научиться тому, как обрести уверенность в себе, как сообщать о своих границах или как отстаивать свою точку зрения. Это может стать большой проблемой, когда они вырастут и вступают в романтические отношения или начинают работать. Согласно исследованию 2008 года о развитии детей, споря со своими родителями, говоря «нет», дети могут перенести это отношение на отношения со сверстниками и научиться постоять за себя. Конечно, цель состоит в том, чтобы научить их говорить «нет» вежливо и уважительно, что в свою очередь поможет им защитить себя, сохранить индивидуальность и развить позитивный образ себя. Номер три. Сравнение детей с другими. Вы когда-нибудь спрашивали своего ребенка, почему ты не можешь быть больше похож на своего брата? Или, возможно, ваши родители говорили вам, посмотри, как хорошо ведут себя другие дети. Сравнивать детей с их братьями и сестрами или другими детьми – это ловушка, в которую попадают многие родители. Это ловушка, в которую попадают многие родители, намеренно или нет. Вы можете подумать, что это побудит их вести себя лучше, но постоянное сравнение с другими на самом деле может сильно ранить их маленькие сердца. Сравнивая своего ребенка с кем-то другим в негативном смысле, вы в некотором смысле говорите им, что какой-то другой ребенок лучше, чем он. Это может разрушить самооценку вашего ребенка с самого раннего возраста. Они также могут думать, что не оправдывают вашим ожиданиям, что может заставить их думать, что вы не любите их или любите их не так сильно, как на самом деле. Вместо этого вы можете попробовать это – установить реалистичные ожидания для своих детей. Отмечайте их сильные стороны. И если они совершают ошибку, которую не совершают другие дети, дайте им понять, что вы любите их, несмотря ни на что. Номер 4. Принуждение детей к еде Была ли у вас та единственная определенная еда, которую вы просто ненавидели в детстве? Может быть, это был очень полезный овощ, который родители заставляли вас есть, что привело к слезам и крикам во время ужина и угрозы не выходить из-за стола, пока вы не опустошите свою тарелку. В исследовании, проведенном психологами из нескольких университетов США, 70% взрослых сказали, что они сталкивались с тем, что их заставляли есть в детстве. В результате, сегодня они считают себя придирчивыми едоками и более ограничены в своих пищевых привычках, часто избегая той конкретной пищи, которую их заставляли есть. Это результат того, что эта пища ассоциируется с негативным социальным контекстом – драки, крики, наказания или угрозы. Кроме того, принуждение к еде может быть связано с весом ребенка. Другое исследование, опубликованное в международном журнале ожирения, показало, что дети дошкольного возраста, которым не разрешали выбирать пищу, которая им нравится, имели больше проблем с весом. Конечно, важно следить за тем, чтобы ваши дети ели здоровую пищу. Но есть способы, чтобы их пищевые привычки оставались здоровыми, не превращая обеденный стол в поле боя. Позаботьтесь о том, чтобы время приема пищи проходило непринужденно и весело. Попросите ребенка помочь вам приготовить еду или время от времени предоставляйте ему возможность выбора. Спросите его, ты бы хотел сегодня морковь или стручковую фасоль. Все это – хорошее начало. Номер пять. Использование унижения в качестве наказания. Возможно, вы сталкивались с фастами в Facebook от мам и пап, которые делятся своим недовольством о своих детях сотнями друзей и родственников. Как мне заставить сына убраться в своей комнате? Он никогда не слушается. Или может быть вы видели, как разгневанный родитель кричит на своего ребенка на глазах у своих друзей. Пристыжение и унижение детей на глазах у других людей это один из тех дисциплинарных методов, которые могут показаться уместными в жаркий момент. Но на самом деле его следует полностью избегать. Как утверждает Энди Гроган Кейлор, доцент кафедры социальной работы в Мичиганском университете, стыдить ребенка или заставлять его чувствовать себя униженным приводит ко всем видам поведенческих и эмоциональных проблем в будущем. Дети, которых стыдят перед их друзьями, могут чувствовать себя неловко, плакать от стыда и повторять те же ошибки из-за нервозности, которую они испытывают. Такой способ борьбы с плохим поведением детей может также вызвать у них социальную тревогу в результате стыда, который они испытывают, и в результате они могут впасть в депрессию или стать агрессивными. Это также может настроить их на издевательство в школе, а также потерять доверие к своим родителям. Поэтому, если ваши дети решили плохо себя вести, лучше всего отвести их в сторону и поговорить с ними наедине. Этим вы поможете укрепить ваши отношения и сохранить достоинство вашего ребенка нетронутым. И номер 6. Хвалить интеллект ребенка. Они трудолюбие. Хвалили ли вас за труд, который вы приложили к учебе? Или хвалили только за отличную оценку? Немногие вещи в жизни вызывают у родителей большую гордость. Чем увидеть большую красную пятерку в школьном отчете своего ребенка? Естественно, следующее, что вы захотите сделать, это похвалить его. «Ты так хорошо поработал, ты такой умный». Нет ничего плохого в том, в том, чтобы хвалить своих детей, конечно, но если вы будете хвалить только их способности. Они на их усердной работе, может плохо сказаться для их будущей мотивации и убеждений. Американский психолог Кэрол Двек размышляла об этом в своей «Теории менталитета», где она связала похвалу, достижение и мотивацию. По ее словам, похвала детей только за их интеллект приводит к формированию фиксированного мышления. Когда ребенок с фиксированным мышлением терпит неудачу в чем-то, они склонны думать, что недостаточно умны, чтобы добиться успеха. Они могут стать менее мотивированными, чтобы стараться больше и в целом добиться худших результатов. Но если вы сосредоточите свою похвалу на стараниях ваших детей, говоря «молодец, ты, наверное, очень старался», эти дети поверят, что даже если они потерпят неудачу, они могут добиться лучших результатов, если будут стараться еще больше. У них появляется мотивация продолжать стараться и учиться, и они, как правило, лучше успевают в школе. Поэтому лучше помнить об этом в следующий раз, когда, когда ваш ребенок принесет домой отличную контрольную работу. Как родитель, вы относитесь к некоторым из этих пунктов. Дайте нам знать об этом в комментариях ниже. А может быть, ваши родители совершали некоторые из этих ошибок, пока вы росли. Но даже если это так, главная мысль проста. Не бывает идеальных людей и не бывает идеальных родителей. Каждый день ищите способы улучшить себя, учиться на ходу, чтобы избежать ошибок. И самое главное, давать своим детям безусловную любовь. Это все, что имеет значение в конечном итоге. Не стесняйтесь ставить лайк и делиться этим видео, если оно помогло вам, или вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Не забудьте нажать кнопку подписки и колокольчик уведомления, чтобы получить больше подобных видео. Большое суперспасибо за просмотр и берегите себя!